Господи, пусть они с Дворцом Геннаджики разбираются. А, Николай, вы зачем Элу Александровну обидели? Скажите, пожалуйста. Набросились а -а -а, на а, женщину слушайте, с криками я... «Позор! Вы позор! Позор!» я, послушайте, я вас уверяю, я сдержался как мог. Да, Если бы я стал волю чувством и высказал все, что я думаю по поводу бардака, который творится сегодня со стороны Центральной избирательной комиссии, я вас уверяю, действительно, наверное, была бы еще одна экстремистская статья или там какое-то задержание. Но я выбирал слова и выражал не свое мнение. Я выражал мнение населения, я уверен, что в том числе вы со мной согласны, да, что то, что творит сегодня Центральная избирательная комиссия, как они топчат выборы, как они уничтожают демократию, да, вот это трехдневное голосование, электронное, вот это, это просто позор. Я не согласен. По... Можно можно подумать, это Памфилова сама все придумала. А можно сказать, Памфилову к этому вообще отношения не имеет, да? Ну, — Я думаю, у Памфилова гораздо меньше возможностей, чем вы думаете и чем думают ваши избиратели. — Тем не менее, она наделена полномочиями это изменить, и она эти полномочия, как вы правильно сказали, направляет на то, чтобы услужить своему, своему хозяину, своему господину. Ну, — Вы, вы а... же не прыгаете на Путина с этой историей с трехдневным голосованием. Вы не прыгаете на Путина из-за Конституции переписанной. — Еще раз, еще раз. Что сделать? Не, не прыгать на Путина? — Вы не прыгаете на Путина со всеми вот этими проблемами, связанными а ты, с, а с выборами. Вы Подожди. прыгаете на Эллу Панфилову, которая уважаемый человек, которая здесь вот на расстоянии вытянут руки от вас. По Послушайте, я с последней фразы начну. Элла, Александр Панфилова неуважаемый человек. Элла Панфилова не рукопожатный человек. Она запятнала себя абсолютно антинародными решениями и политикой, которую Очень она продвигает. Круто. Я уверен, что, да, может быть, современный российский суд не может, кишка там конец самостоятельности. Но народный суд обязательно оценит эти заслуги, которые она сюда вносит. И каждый ее шаг вот этот вот с точки зрения закона рассмотрит и воздаст по делам. Теперь, что касается там Путина или того, кто секунд. стоит... Что, что, полминуты, да, полминуты, что, да, полминуты, да, полминуты. Однозначно есть заказчики. Я прекрасно понимаю, что Панфилов исполнитель. Тем не менее, с нее эта ответственность не снимает. А Путин, Народный суд, будет? А, у всех, включая Путина, да. а, все их деяния суд должен рассмотреть. Ой, вместе, цеп... круто, круто, круто, круто. Давайте новостей ждем от Николая Бондаренко. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ был в нашем эфире. Спасибо большое.